Всем здорово! И вы на канале «Как заработать в интернете». С вами Ренат. И в этом видео я вам расскажу, как заработать, а, собственно, на скачках. А точнее, на том, когда скачивают ваши файлы. Для этого нам нужен будет сайт с названием «Скачай.ком». Ссылочка на данный сайт будет в описании под данным, собственно, видео. А, и что нужно делать? А, Во-первых, зарегистрироваться. Регистрация простая, в принципе. А, кликайте «Загрузить файл». Когда вы зарегистрируетесь, а, у вас будет вот, а, вот такое вот. А, такой вот экран, как у меня. А, Собственно, кликайте Загрузить файл и загружайте абсолютно любой файл. К я загружаю картинку танка MS1 из игры World of Tanks и кликаю загрузить файл. Быстро загружается. Загрузить вы можете абсолютно что угодно. Это чит, а это, не знаю, текстовый документ, музыка, видео, гифка, картинка и так далее. Абсолютно все, что угодно. А, любой файл, а там программа какая-то, антивирус, все в этом плане. А, и, собственно, все. А у нас данный файл залился, так сказать, сюда в сервис, и есть ссылки, ссылки эти можно будет скопировать, они сразу идет, идет ссылка сокращенных примерно на и ну в общей сложности они сразу идут сокращенные, вот при помощи вот этой, вот этого сайта, вот этой собственной системы сокращаются, сайт называется gmi.ru, вот Ссылочку тоже на него оставлю в описании. Вы здесь можете а, укорачивать ссылочки. Да, и тут, в принципе, на сайте тоже указан На данной сайте можно сокращать ссылки. И тут они уже сокращены. А, вот, все. А, собственно, а, и да Кликайте управлять файлом И давайте, к примеру, сейчас назовем Как-то этот файл, чтобы он был более привлекательный Чтобы тот, кто скачивает файл Ну, побыстрее бы скачал его И, естественно, захотел скачать Да, а, побыстрее Это уже дело второстепенное Главное, чтобы он вообще скачал и захотел К примеру, вот у нас есть уже картинка Собственно, сам, сама картинка Которую мы скачиваем И заголовок, к примеру МС э, Ой, это не та раскладка МС1 а, К примеру Запятая а, Вот, значит что из World of Tanks А, опять не написал, да ладно Да, вот, МС1, вот, все А И собственно сохранить м, Да, кликнули Еще раз сохранить, сейчас идет загрузка а, и собственно сейчас проверим Сам файл, да, вот видите а, Немножко сжатое получилось То в принципе выглядит очень обалденно Красиво, а, собственно и все а, И это понятно В чем суть сайта Суть сайта в том, что когда Кто-то, пользователь Ютуба, пользователь Других каких-то социальных сетей И так далее, скачивает вашу м, Картинку, в нашем случае Картинку, в общей сложности это файл скачивает файл и на его компьютер также добавляются одноклассники вконтакте поиск mail.ru поиск в интернете и еще браузер amiga вот над этим всем властвует mail.ru потому что mail.ru направляет вконтакте собственно amiga и так далее а, и тут, в принципе, понятно, что вот за вот эти файлы, которые устанавливаете на ваш компьютер, а, тот чувак, у которого вы скачали, получает деньги. К примеру, я за одну скачку Получаю 4 рубля, 4 рубля, и это просто обалденно. Видите, у меня сейчас минус 14 тысяч 670 тысяч рублей и еще а, 25 копеек. А, у меня Сейчас с этим сайтом сотрудничества с моим каналом. А, суть в том, что я, к примеру, выложу в описании, там а, выкладываю, да, выкладываю, сейчас будут многие писать в комментариях, но не суть. А, Всякие файлы интересные там и все в этом плане, которые можно скачать, естественно, это никакие не вирусы, ни второй, ни ПО. Это, так сказать... Ну не то, что программное обеспечение Да, в некотором смысле это все таки Программное обеспечение Это браузера Это вообще безобидные, безобидные штуки, опять же Которые удаляются вообще на изи а, И, собственно, они скачиваются И все, так сказать, реклама а, И еще один вопрос Где это размещать? Вы можете делать видео, к примеру Где скачать бандикам, ребят? А это уже на ваше усмотрение И заливайте На этот сайт уже крякнутый бандиками Ссылочку под нашим видео оставляйте На скачку вот собственно Вот этого вот бандикама Либо же 4 GTA Моды GTA, заливайте все сюда Потом, не знаю... Моды к World of Tanks тоже сюда заливает Там читы, к примеру, на танки онлайн, на другие игры. Все сюда заливайте читы на CSGO. Любые файлы заливайте сюда, потом скачивает, вы получаете бабки. А за это. А, вот у меня тариф 4 рубля но ну, это у меня, потому что сотрудничество У вас будет тариф на рубля 3-2 Что-то в этом плане а, Если у вас есть канал, к примеру, 100 тысяч подписчиков Около того, а, либо же 50 тысяч Либо же 20 тысяч То вы можете тоже заключить сотрудничество с данным сайтом В принципе, уже сами можете найти Контактные лица, тут, тут есть контакты Опять же, сайт, ребята, обалденный Ссылочка будет в описании а, Вот в принципе, в чем суть а, Сайта, это основное, это файлы замены ссылок на файлы, YouTube Поиск и так далее Дальше, статистика, ваши рефералы, статистика, отчеты Поддержка, тут э, тикеты Новости, ну, в принципе, вот тут новости Да, есть, а, балансы операции И, собственно, профиль Вот, VIP, у меня, да, VIP-статус, премиум Тоже, а, и, в принципе, все а, На этом Суть сайта я вам объяснил Ребята, с вами был Ренат, канал Как заработать в интернете Всем пока!